Монотонность не связана с жизнью. Монотонность — это природа ума. Это состояние бесконтрольного ума, когда вы не знаете, как его использовать. Если вы не знаете, как им пользоваться, ум будет использовать вас и поглотит вас. В этом и заключается весь духовный процесс. В каждый момент вашей жизни, если вы просто посмотрите вверх, вы увидите новый кусочек неба, потому что Земля вращается, не так ли? Каждый раз, когда вы смотрите вверх, вы видите новый кусочек неба, это очень захватывающе. Земля все время вращается, ни на мгновение нигде не повторяется одно и то же, все меняется. Если вы восприимчивы к жизни, вы никогда не узнаете никакой монотонности. Если вы не восприимчивы к жизни, а просто живете внутри своего ума, Тогда все будет монотонно, потому что ум цикличен по своей природе. Люди, которым просто скучно, которые подавлены и страдают от однообразия, приходят на семидневную программу или на программу на выходные, и внезапно для них все начинает выглядеть свежим, потому что катаракта с их глаз была удалена. Ум, страдающий катарактой, был очищен, и внезапно они обнаруживают, что для них все стало прекрасным. Особенно люди, которые проходят через Бхаваспандану. После программы они выходят на улицу и внезапно приходят в восторг от всего, от обычных вещей. Так что понятие прежний, по сути, происходит из вашего ума. В остальном в существовании нет ничего прежнего. Современная наука доказывает вам вне всякого сомнения что ни к чему не применимо такое понятие, как прежний. Все ревербрирует и постоянно создает само себя. Даже камень пульсирует новой жизнью каждое мгновение. Прежнее существует только в уме, потому что ум функционирует на основе памяти прошлого. Как только ваш ум станет повторяющимся, вы не будете знать ни покоя, ни радости, ни мудрости в своей жизни. Пришло время медитировать и выйти за рамки этого повторения.